Не боится, боится открыть, открыть рот. Виктория, мадам кактус Боня заявила, что не боится открыть рот. Все боятся открыть рот, но только не я, цитирует Боню Пятый канал. В чем кактус Бони не откажешь, так это в упорности. Давайте поговорим об этом, раз Боня хочет. Все началось с того, что исполнитель Киркоров послал в ягодицы журналистку. А затем обургал со сцены свою коллегу. Боня тонко рассчитала момент, чтобы о ней снова вспомнили. И заявила, что не боится Филю. Тот забыл о ней, а кактус Боня третий день угомониться не может. «Все боятся открыть рот на Филю», — надрывается кактус. «А я вот не боюсь», — кричит Вика и бежит, ручки тянет, лишь бы Бедросович ей еще что-нибудь сказал. Некоторые думают, что кактус-боню и похвалить-то не за что, но одно качество у нее несомненно присутствует. Это упорность. То в гору лезет, то три дня орет след Киркорову, то на бревне дома два сидела, чего сидела, зачем сидела. Да это и не важно. Главное у кактус Бонни есть устремленность. Но ну, а то, что цель такая себе, так это вторично. Кактус Бонни просто так не оставит в покое. Еще примерно полгода будет вспоминать, как ее отругал Киркоров. РусПроньюз специально для сайта lifejournal.com. Автор публикации Лена Миро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч.